здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске послабление для экспортеров вторая серия повышение лимитов на переводы индексация влияет не на все опять меняется платежка налоговый прогноз послабление для экспортеров вторая серия продолжают разжиматься тиски валютных ограничений. Из последних послаблений – отмена обязательной продажи валютной выручки. Как только президент 9 июня отдал данный вопрос сведения правительства и Центробанка, уже с 10 июня участники ВЭД были освобождены от этой повинности. Еще одно послабление – это дополнительное разрешение экспортерам по зачислению валютной выручки на свои счета, открытые в зарубежных банках. Введено оно с 6 июня. Повышение лимитов на переводы. Центробанк постепенно повышает лимиты на переводы за рубеж для граждан. Так с 8 июня порог переводов как на свои счета, так и на счета другим гражданам повышен с 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов США, включительно. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты, граждане из дружественных стран. Размер порога на переводы без открытия счета повышен с 5000 долларов до 10 тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте. Но ряд ограничений сохраняется. Индексация влияет не на все. Недавняя индексация Федерального мРОТ инициировала много изменений и в региональном законодательстве, в частности, минимальных размеров зарплат и в расчете ряда пособий. Но есть и те показатели, на которые изменение МРОД в середине года не повлияло. Например, это применение пониженных тарифов страховых взносов МСП. Для расчета взносов учитывается величина МРОД, установленная на начало года – 13 890 рублей. Аналогичная ситуация с расчетом фиксированных взносов на социальное страхование индивидуального предпринимателя за себя, которую он может добровольно уплачивать в ФСС. Опять меняется платежка. Планируется, что уже с 20 июня платежное поручение снова нужно будет формировать по-новому. Перечень кодов статуса плательщика, указываемых в платежных поручениях, решено дополнить. Согласно проекту, работодатель при перечислении приставом взысканного с работника долга по исполнительному листу, например, алиментов, должен будет сформировать платеж с учетом следующих особенностей. В поле 101 проставить новый код 31. Поле Код проставить уникальный идентификатор начисления УИН из протокола Федеральной службы судебных приставов. Налоговый прогноз. С 1 марта следующего года лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость по некоторым уголовным преступлениям, перечисленным в новой статье 328.1 Трудового кодекса или обвиняемые в этих преступлениях не смогут работать водителями легковых такси, общественного транспорта и регистрировать предпринимателей, ведущие некоторые виды деятельности в сфере пассажирских перевозок. Предприниматели, не соответствующие новым требованиям, должны будут сменить вид деятельности или закрыть ИП, иначе после 1 сентября 2023 года Налоговая инспекция прекратит их деятельность в одностороннем порядке. Теперь выплачивать деньги по социальным и имущественным вычетам налоговая служба будет гораздо быстрее – в течение 15 дней, а не 3 месяцев, как было ранее. С 1 января следующего года планируется вернуть установленный ранее до 1 января 2020 года размер госпошлины за регистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимости об их изменении и расторжении, которые регистрируются в ЕГРН. Госпошлина для граждан составит 350 рублей, для организации – 1000 рублей. Сейчас эти, эти суммы составляют 2000 рублей и 22 тысячи рублей, соответственно. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 22 июня. Тема вебинара: бухгалтерский и налоговый учет лизинга в 2022 году. А мы напоминаем, что с помощью моего дело бюро вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР.